Чао! Я вернулся с морей, готовый вновь порадовать вас подборкой школьников, донатеров и прочих овощей с рынка болванов. За время моего отсутствия развелось таких достаточно. В новых роликах будут все. От мало до велика, микробандиты, хоть и микро, но все же неприятные, а также донатные администраторы. И если последних оставить без внимания, то это может пагубно сказаться на сервере и онлайне. Этот ролик был снят на нашем сервере Беброград, и в наших же лучших традициях он не обойдется без кучи пояснений, поэтому запасайтесь едой. Воспитатель среднего калибра возвращается. Милиционер. Нюхай, бэ, быстро бегаем. Догоняем преступника. Что-то я прям слишком быстро бегаю. Я еще в чепчике модном. То есть я... Ну, я блатной Я был их здесь. Что хотели? Да. Что хотели от двери? У нас указание. Какое указание? Какое у вас указание? Осмотр гражданских. Понятно, Осмотр на что и... Зачем? На Станьте лицом к стене. Один. Кто? Подожди, ну. Что? А кто что именно? Что, что именно? Самый нижний. Разве у вас не должен быть ком комчант для таких действий? Ну, я ведь не обыскиваю квартиру, а просто обыскиваю конкретного человека. У вас была найдена М4? и Ну, а, ножа быть. Ну да, а М4 то ведь не нож. У меня должна быть лицензия на нож. Я говорю, М4 у вас еще найдено. Ну, лицензия имеется. У него найдено М4, если что, держите его внимание. Да? Вы тоже встаньте. Пожалуйста. Ну я лицензия. Быть ее осматривать нет. Ну, а с этим сейчас давайте детектив разберется, а я пока с вашим знакомым Знаете? поговорю тоже лицом к стене, встаньте смотрю, вас. Это прямой приказ полицейского, который он должен был выполнить, но вместо этого он решил меня расспрашивать о том, почему я все-таки решил его поставить лицом к стене. Видимо, одного только факта, что я нашел у его сожителя оружие, не хватает для того, чтобы понять это. Зачем? С мазки Это Прямой приказ полицейского. Какого полицейского? Ват, что, что происходит, гражданин? Ну, да а ничего. Этот, этот полицейский пришел к нам. Один против Питера. Я говорю, у него найдено нелегальное оружие. А смотрите, у него Заткнись лицензию в... в данный момент. А я займусь ещё. Без каких-либо лицензий, без, без органов. Стань, лицом к Придумал какую-то липу. Лицом, лицом к стене раз. -то липу... раз. На то давлении должно встать? Лицом к стене Он просто вышел оружием на нас. Лицом к стене. Приверьте его, пожалуйста. Что ты делаешь? Покажи, зачем я должен стать лицом с Что ты делаешь? Неподчинение. Основание что, ты делаешь? что ты делаешь? Делаешь. Что ты делаешь? Ой, боже, как они все сразу раскудахтались. Как только друга, который не хотел отыгрывать РП, начинает сажать за неподчинение. Причем, помимо срока в тюрьме, ему уже светит срок бана за ФИР РП. Не обиду, стоп, стоп, стоп, у что ты делаешь? Полиции, для начала покажи. Алло, у него ты что делаешь? Ты что, что делаешь? У них... зачем ты же лицей не проверил. А, но так я проверил у другого человека на оружие. И у него нужно осмотреть лицензию. СБК помогай. Я Ах, с какой вообще Зачем? Слева ото всех стоит. Yeah, ему нужно осмотреть лицензию. Вот и все. Другой а человек ты зачем арестован, арестован за неподчинение меня. Вот ты его арестовал Ты не осмотрел арестован Да, его... правильно, что потому что приставал? человек не мог подчиниться приказу прямому полицейского. Вот у тебя было найдено оружие. No, no, я... я сейчас осмотрю лицензию. Я бы лицензию из взял и не проверил. Но да, у меня РП-процесс, за... я за... мне его закончить, и я вернусь. Не перебивай, первый говорит, он жалобу подал. Знакомьтесь, это наш главный герой, а также со с того чела, который подал на меня жалобу. С горем пополам он меня отпустил закончить РП-процесс, но к моему возвращению все уже оттуда разошлись, поэтому мне пришлось вернуться и продолжить с ними разборку. Классический сценарий Дарк РП в моих роликах. Болван с привилегией будет защищать другого болвана, но без привилегии, но все же из своего клана. Я сейчас... РП-процессе нахожусь, что ты делаешь? Жалоба, это неважно важно, находишься но Ну ты процесс прерываешь РП-процесс? Голос. Ты можешь меня вернуть обратно Нет, у меня РП-процесс? Это... Я как только закончится это все, я вернусь сам сюда. Прилечу либо тепп. У тебя там разборки? Люди идти на оружие. А вы его отпустили, что? Ли? Э? Не могу понять, серьезно? слава монолит. Здорово еще раз. А, вот он. Теперь говори, за что ты его арестовал. Даже ничего не сказать. Непочинение. Ну, я тебе... Я, я тебе задал вопрос, на каком основании я должен стать лицом к стене? Ты мне говоришь, станешь лицом к стене. Я уже это объяснял. Это Кто-то объяснял. Я уже объяснял, почему я людей начал проверять. Ну почему? Я не услышал, скажи еще раз. Я тебя арестовал за неподчинение полицейскому. Прямой приказ полицейского был стать лицом к стене. Что тебя не устраивает? Какие основания? Основания какие? То что ты не слушаешь прямой приказ полицейского. В чем дело? Я бы сразу стал если бы были какие-то основания. Я просто стоял рядом. Ничего не На делал На тебя наставили оружие. Тебе говорят, стать лицом к стене, ты не слушаешь. Начинаешь расспрашивать, Я а что, почему? Бы. Я а встал бы лицом к стене. Но если ты не встал. Основания. Ты не сказал мне никаких оснований. Ты не послушался прямого приказа под дулом оружия что тебя еще не устраивает чего тебе ты еще подтверждаешь нужно? ты подтверждаешь что говорит где-то я уже такие наводящие вопросы слышал. Не очень культурно действовать моим же оружием против меня. Так что, ребята, держите новый урок по тому, как отвечать на такие наводящие вопросы, если вам их задает не обычный нормальный администратор адекватный, а какой-то конченый болван, который решил покрывать своего друга. В ответ вы, конечно же, хотите подтвердить то, что вы сделали то-то то-то, о чем вас спрашивают, но также вы дополняете это тем, то, что вот это действие, ну, имеет какие-то причины. В моем случае причина то, что чел не подчинился. Это прописано в правилах сервака что а, я утверждаю ты... то что я его арестовал за то что он не подчинился мне? и это также прописано неподчинение не, полиции да, я... в сроках ареста что-то из меня какой-то ответ хочешь выкинуть? за то что ты без причины арестовал его а я вообще-то причину уже при тебе несколько раз объяснил неподчинение полиции что он ему будет показывать? То, что я объяснил, что у его друга оружие было найдено, и он не послушался приказа, серьезно, а что он еще хочет узнать? На демке это прекрасно видно, на моей тем более. Поем пока шоколадку. Мне показали демку, и ты там ты без причины взял его, э, шокером нахрен. Потом в наручнике. Что шокером шокер, сделал? Вот этой посадил. <сёк> ты палочка шокер, Ты шокером его сначала, потом связал, потом этот, потом арестовал. Без. Э, Почему без. без, разборов без а его. что еще разбирать? Он не подчиняется приказу полицейского. Что тебе еще нужно? Вот ты на его месте. Попой, попой, попой, попой. Ладно. Давай что? Что дальше? Ну, ты дэмку посмотрел, ты увидел, и что это он это не это подчиняется это... полиции под прямым приказом и под угрозой оружия? Это у него тут фирерпе вообще-то, а не у меня фриарест? у тебя фриарест. Заметили как постепенно в ходе разборки меняется его интонация? Он уже начинает сомневаться, думая о том, -то, что вот. Ему точно нужно выгораживать сейчас своего друга до самого конца или ему все-таки придет пиздец? В каком месте у меня фриарест, ты мне можешь объяснить, нет? Я uh, так непрерывно разговариваю с человеком, который сменяет голос. Что, еще раз? ты... Объясни мне, где ты... мне ты ребенок... Если ты... ты ребенок 10 лет. Это... Не, зачем? Это что тебе надо стоять. Да, Су тебя вообще не, не должно как-то волновать, сколько мне лет. Я на жалобе должен объяснить, почему я не виновен. Он не <реклама> как это? Uh, он не потому что... Почему я имею в виду не виновен, а не он? У него феррп, если уже так разбираться. Если ты этого на демке не увидел, я не знаю, как ты смотрел и чем. Какой еще раз посмотрю демку? Что? Зачем еще раз смотреть демку? Я и сам ее могу посмотреть, у меня она тоже есть. На демке ты видел, что я ставлю лицом к стене его? Видел, но не слышал этого. В смысле Там не слышал этого? Безумка. Я еще раз погодь, я убегусь. Без ух... погодь. Ну, блять, он тебе без звука показал демку, и ты решил мне уже выдавать наказание. Ты как, меняемый, нет? Ейпанутые, бля. Короче, в этот момент они, видимо, уже догнали, кто играет за этот фейк, и решили застопорить эту жалобу, выдав наказание как раз тому челу, которого я посадил. Потому что отмазка в стиле у него не было звука на демке, ну вообще какой-то ебаный бред. Особенно, когда речь идет о конкретно голосовом контакте, а именно просьбе стать лицом к стене, о расспросах, ответах и так далее. Тем более, мы до просмотра демки обсуждали, что мы говорили друг другу в момент этого типа обыска. В общем, челики обосрались и решили застопорить жалобу, чтобы, не дай бог, еще не нарушить какое-либо правило. Но на моей демке, который вы смотрите прямо сейчас, уже есть два нарушения, как минимум. Первое это феррерп у игрока, второе админобуз у администратора. Я бы еще сюда добавил нарушение правил кодекса и разбора жалоб. Кодекс, потому что чел не знает, как общаться с людьми на жалобе, выкидывает какие-то приколы про ребенка 10-летнего и не может нормально разобрать жалобу, раз он смотрит ее без звука и принимает какие-либо решения. Кра у него пояр зависает, у него, когда со звуком, у него очень жесткий плейер. Дальше что? У него фирп. Да у него фирп. У меня фриареста не было. Плюс. Все. Он мне со звуком показал. Ща выдам. Нюхай бебру. Как дела? ПБ закончилась. А, типа ты вот так вот решил? Серьезно? Плюс как дела? Передаю привет в Брату, Свату. Ты понял, Крич? Удачи. И вы серьезно думаете, что на этом все так просто закончится? Нет. Ну вообще, конечно, да, но все же нет, потому что на демке хоть и видно невооруженным глазом, что он пытался его покрывать, но как такового прямого покрывательства нету. Он не сказал то, что вот у тебя сразу железно бан и забанил меня. Чтобы не сильно палиться с покрывательством, он, конечно же, провел все как нужно. Взял жалобу, разобрал ее, посмотрел демку, поговорил со всеми, выслушал каждого, но на самом деле нет, он просто меня оставил в середине жалобы самим собой. Потом через пару минут такой пришел, вот у тебя здесь нарушение и еще попытался меня выскибать за изменение голоса мол я десятилетний ребенок не круто однако особенно не круто когда этот десятилетний ребенок имеет админку в запасе а также играет под прикрытием вы наверное думаете да пояснение это конечно классно но не настолько же но нет я хочу рассказать вам свой план действий я захожу уже с другого одноразового фейка чтобы просто поиграть на серваке естественно поскольку карта у нас небольшая я буду периодически с ними пересекаться я буду периодически соблюдать правила фиррп ну и всякое такое мне просто нужно смотреть со стороны на то как они себя ведут и что они будут делать ну и тем более один из комментаторов в прошлых роликах писал что давай-ка ты попробуешь не наказывать сразу за первое же нарушение людей а просто копить их нарушений и потом их сразу по полочкам предъявлять на нашем серваке эта тема будет особенно классно смотреться потому что у нас работает правило мрб а именно массовое нарушение правил на Бебраграде мрб актуален в таком случае если человек нарушил. 5 и более правил, и ни за одно из них еще не получил какое-либо наказание. В учет идут абсолютно все правила. Что РП, что для администрации. Итог такой. Если человек решил обузить админку, то я буду обузить правила, не нарушая ни одно из них. Я бы хотел передать привет э, спермобачной матери Гагарина за то, что она такая шола. Так, я буду так О, он это тут родителей. Прикольно. Нюхай бебру. Чел неделю выхватил, просто попиздил микрофон. А? Что, хочешь проверить, да? А я не покажу. Ты ты нахуй нападает на да? это. Ну всё нормально, его уже ёбнул. Здравствуйте, здравствуйте, извините. Извините, а вы не знаете как пройти к подавцу Амфитамина? Не Ни имею понятия. А ты за хранит снайпер, снайпер, снайпер? Истанет сопроводный <святый> Пусть То кто может Давай, ты А ты через... А ты чего? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, Нет, нет, давай, нет, давай, Куда? Куда? Куда? Куда? давай, давай, давай, вы Идите, залетайте, я все пропадают, все пропадают, все пропадают, все Все, все залетайте, залетайте, я в 14 лет, залетайте, залетайте, давай, власть! Залетайте, я в Залетайте, лет. Все, залетайте, ну, вот залетайте. я в 14 лет, я Развалили Привет, мужики Здорово Ну, здорово Как дела? Даже Ой, рысь, дай, Удачи вам Плачу 10 тысяч за лиц без Какая На оружие. Сколько? Сколько? Цена. 2000. Спасибо. Бежим в бедный район. Чтобы до меня доебались Эээ, Гражданин... Лицом а к себе. А почему у вас оружие в руках? Кто это был? Лицом к стене, встаньте, пожалуйста, уберите оружие из рук Уберите оружие из рук Лицом к сине повернитесь А у вас на это оружие есть лицензия? Да есть Можете, пожалуйста, я предъявил? предъявил лицензию на оружие, она у меня и так есть все нормально. А, да, я вижу, все нормально. Извините за это, держа Он вытащил оружие на улице. Впредь, пожалуйста, О -о -о. не берите оружие в общественных местах. Я по гетто хожу. Ух тут ты, тут опасно. Я понимаю, нет, ну, но нет, лучше мужики, поставьте, поставьте ее в кабору, чтобы что? вы могли ее достать в любой момент. Предохранитель. Нюхай бебру. Бью себе, блять <свист> Пиздец, блять Мужчина, объясни мне, что сейчас Напал еблан с ножом На нас а? Спать <свист> <свист> броня вытащил. <свист> Не блядь. понял Медь, блять Бесок синяя, руку зонко убери, убери оружие, убери оружие, у нас умничка моя, умничка так. А ты убери первый. А ты убери первый. У... А, ну я убрал. Че? У тебя на предзаранке для оружия ты сам понимаешь, что, что тебе не выгодно. Ну умери полностью, Она я... просто опущено. Смотри, друг, я сотрудник с броней, с Оно тебе большим, надо. так скажем, опытом выбор один. Либо ты складываешь оружие, и тебе обычный... Покажи обыч... значок. Хорошо, давай так, смотри. Ты убираешь оружие, я убираю оружие. норм. Или докажи, что ты сотруд. Но вот смотри, давай так. Ты убираешь оружие, я убираю оружие. Покажу тебе значок. Хм, окей. Окей. Убери, пожалуйста, первый Хорошо. Смотри, моя к себе просьба. Супер. Стенке, я поищу на оружие, найду лицензию, если лицензия будет... Я тебя не трогаю. У меня лицензии есть. Лицом к стене. Лицом к стене. Раз. Оружие убрал. Лицом к стене. Оружие, Оружие. Оружие. убрал. Оружие. Оружие убрал. Раз. Оружие убрал. Поверни, чтобы уши убить. Три Быстро. Поверни, чтобы уши убить. А как в 7 то там, блядь, пиздец, блядь. Вот тут я их замечаю и решаю им прийти и отомстить. Они там сами с тобой физиться начали, блять, серьезно нахуй. Ставточка. Не поворачиваешь. Арестован за попытку гребежаства. Он меня ограбил. 30 тысяч. А отдавай. О, ох, а еще что тебе отдать? Обойдешься. Все, он на 400. А за, за что вы посадили его? Ограбил. Стойте. Огромный. Кого он ограбил? Подожди, член. Затрудник. Стал к синей. Плохо на 30 копеек. Такие, алло. Давай, давай, давай. давай. Конечно, надо его пиздануть. Сосать. Итак, расклад такой. Администратора, который меня ограбил в паре с этим придурком, который в тюрьме, я уже отправил на спавн, но он пришел в тюрьму к своему другу. Кто бы что ни говорил, но он помнит, кто я такой, что я его убил. Он просто не упоминает это в контексте игры и не упоминает свою прошлую жизнь. То есть да, он тут вроде бы соблюдает правила. Причем виновник ареста его друга это я. Я завязал перестрелку, убежал на крышу, спрятался, дождался пока его заарестят и пришел еще насмехнуться над тем, что его заарестили. И ему естественно хочется отомстить. Тем более отомстить тому, кто набил ему ебальник в прошлой жизни. И поэтому он что сделает? Естественно он пойдет за мной, но не сразу, а немного погодя. Пятый. А, ты а что пожалуйста цели, Нарушение правила П. Он видит человека, который стоит с оружием на готове И достает на это в ответ свое оружие И начинает ему пытаться угрожать и просить его убрать в чем логика, я не понимаю. Ну точнее, я понимаю, он просто хотел прийти и покачать меня за то, чтобы я убрал оружие, а потом он меня бы ограбил со своим другом. Но зачем оно мне нужно? Я стою и так, заранее вооруженный. Что ты будешь мне делать? Как итог, он начинает вытягивать на конфликт, отсчитывая от одного до трех и вынуждая меня начать по нему стрелять. Ну а что мне еще делать? Я стою себе спокойно в бедном районе с оружием, потому что тут опасно, тут ходят такие вот как он и его сокланы. Пожалуйста, пистолет. Убери. Убери. мне страшно, пистолет убери. А вот вам подтверждение с его слов то, что он нарушил правила ФРРП. Он говорит то, что ему страшно, ну так катись нахуй колесом. Отсюда, если тебе страшно, зачем ты достаешь оружие в ответ и начинаешь мне им угрожать? Пистолет убери, раз. Пистолет убери, два. О, слышь, Крис, обломал вышло. Иди свои. Да, убери три. сфера Блядь, в смысле ферр -пэш, какого хуя вы сами лезете ко мне блять пиздец типа я стою какая вообще вам ра... Ага. понял я так понимаю ты ты понял за что да ты понял за что да ты понял, что, да? Я я думаю, понял да Сука, да блядь! Ну я пока побегаю в баню, мне же его выдали, наверняка мне его выдали не просто так. А вот тут я уже под видом обычного игрока решаю подать жалобу на него и чтобы мы попробовали разобраться. Я еще не включал войс, не показывал кто я, я просто пишу в чат и пытаюсь выяснить за что мне выдали наказание. А кого жалоба? Что на меня жалобы. ЖБ на бан. Угу. Что случилось? Шум молчи, сюда минуточку, молча. С которым я был. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, не надо. Uh, Чубрик, все. Если ты чем-то недоволен именно выпищей хлеба, то есть. Ты не твоё? Ты думаешь, что у тебя хлебан? Пиши. блять, зачем Я что же Я помогаю молодому человеку осваиваться. Так что тихо. Ну? А. Вот. Молодец. Он осваивается. Он, он, он такой молодец. ЖБ на форум. сколько пишите на данного человека, который вам выдал наказание. Если вы не уверены, вылечили бану. Бля, нахуя мы, ты сам сам лезешь? Мы ничего не сможем поделать. Че ты лезешь не в свою жалоб? Это ты. Жалом? Какой ты, чел у нас вышел к ЖБ? А, ты... Ты же у нас Делюкс. Я не начинаю делать его. Только он с оружием просто папу находит. Со своим диглом. Ммм. Mm. Места? Ты кого, за кого был? Сейчас я потом Давай-давай, пиши быстрее, давай ты сможешь, давай, пиши, давай, молодец. Ого, он так типа насмехается. Ага. Ужас, уже наготове, ну, молодец. А вопрос, а вы тоже типа по там, по Крим районам, по всяким там городам с оружием ходите? каждый день да да себя себе обоснованный вопрос ну получается ты был в крим районе да я сейчас я пускай договорить я потом сам скажу а ты также был за у, не, чай, у чай, него чай, было оружие я не было... и ты достал... И... Я это достал и ты достал оружие на оружие а какой еще а тебе секрет расскажу а, и без ней. нас было двое нас было двое, и мы двое на тебя оружие. И попросили просто спокойно убрать... Я, короче, вот, стою, прошу его, типа, убери оружие. Э -э Считаю, раз, два, э три, д и такой, три... И он начинает по мне стрелять. В итоге, меня он убил, а мой друг его добил. Потому что у нас было двое, эфир РП и ПГ. нас было двое, а ты один. У меня М4 Флэш, а у него там М7 Феникс. Можно я вмешаюсь все-таки, пожалуйста? Хоть вас пятеро, хоть вас шестеро, оружие оружие запрещено все в любом случае доставать. Если у тебя конечно нет от трех, четырех и так далее. А что ты должен быть был не убит и не забанен? Ну не, не забанял, окей. А ага, может ты чокнутый. Поставил бы нас лицом к стене или начал бы стрелять. Я тебя откуда знаю. Я даже не знаю, кто ты такой. Ну по РП. Бандиты. Да. Мусор под прикрытием. Обычный гражданин. Так а мне страшно, может ты. Начнешь меня отстрелять? Блять, в смысле, тебе страшно, О, и это ты достаешь оружие, Че совсем пизданутый, что, что ли? Ладно, мы. Стой, просто чубрик. Мы с тобой можем спорить до бесконечности, что скажет админ. Ну или админ, я не знаю. Ну, по это... Ну, получается у тебя 5 человек. Ну, по факту, он один был, у вас двое. Так, блядь. Нифига себе ты. А ч ⁇ зачем сразу смотреть? Ты себе противоречишь уже. Я сказал то, что мне страшно, поэтому я достал оружие на всех случаях. Вдруг ты дам. Тебе страшно, беда. но ты достаешь ствол. Ну так мне страшно, ты, ты, ты. поэтому я и достал ствол. Мне было я мне. мне было страшно. И до этого побежал к челу. А это еще не конец. А, что-то что Погнали, позовем оператора или кого-нибудь типа такого. А оператор в этот момент уже заходил на сервак, но он об этом не знал. Ха-ха. Погнали! Ладно, мне это надо, я и позову. Ща, Вообще ты должны делать админы? Ну ладно, пофиг. А, нам гости, нужен. Гости, тут, помочь? Да, помочь. Василий, я вас Ну смотри, просто чёбурик, ну, в Крым районе, а в принципе, алло? да, не в общественном месте, так что можно там. Носить их уже гуль со своим другом. Давай я расскажу. Просто подошли к, к... к ну Давай. Короче, смотри, мы идем по Крем-району. Просто на чили с другом идем. Немного потом объясню, почему вот это вот на чили идем. Это ввод в заблуждение и попытка обмануть администратора. Он этот да? идет со своим там сейчас, с диглом вроде. Да, с диглом. Идет такой. Э ну, типа, мне как бы, по идее, стало страшно. Ну, типа, поэтому я на этого челика навел оружие, а мой друг стоял за ним. Типа, мы вдвоем на него навели оружие, попросили его убрать, его оружие, и он, говорит, я пусть... досчитал раз, два, три. И насчет три он Все начал время по мне стрелять. Потом мой друг его убил. Угу. А у вас вообще сейчас жалоба конкретно на что? А я не знаю, у него, спрашивают там в... а вы жалобу подавали ну он жалобу а, Ну ты рассказывай на, а на что РП, как я понял на фиг или ты уже все ну типа вот мы это мне еще раз ты расскажешь да я в принципе все Че? мне еще что то рассказать а ну я понял про что то потом это я его забанил за 1.4 фиг рп потому что он начал по нам стрелять меня убил а друга не, не, не, не знаю общем, то ли -на -это надо скилла на не хотел так есть ФРРРП или у кого-то из нас? У тебя? Да, да мы другом были вдвоем, он один с оружием, с деглом, а мы с Эмкой и с МПСМ Феникс. <сёк> Мой друг с М Феникс, я с М4-1 флэш. ФРРРП не, нету, как бы, по сути, у тебя сейчас получается Неправильно вылече наказание. Да и не только. О, привет. Так, что у него еще получается? Так, у него неправильно вылечена казус. 6 и 2c. Помеха разборкам. Вот заблуждение конкретное. Артур, привет. РП. Сейчас без этого. Сейчас без этого. Мы сейчас. Ага, админобус. Я сейчас каждое могу раскидать. Да, да, давай, давай. Начнем издалека. Я арестовал его с оклановцам. Он на меня его соклановец подал жалобу. За фриарест якобы. Вот. Он мне упорно доказывал, что у меня фриарест. Хотя его соклановец явно нарушил правила ФРРП. Вот. Он не слушался приказов полицейского и поэтому улетел в тюрьму за неподчинение. В ходе разговора он, видимо, понял, что на фейке играю я и по-быстрому начал закрывать жалобы и говорить, то, что все-таки его Соклановец виноват, а у меня нету нарушений. Но до этого момента он упорно пытался его оправдывать. Когда я ему говорил и задавал вопросы, касаемые этой ситуации с ФРРП, он не мог мне нормально ответить и просто говорил, что у меня фри-арест, а у него в нету этого Соклана. Вот. Ну я думаю, ну ладно, окей, раз этот аккаунт спалили, зайду еще с какого-нибудь. Затем я уже играю а, на бандите на этом аккаунте, и получается так, то, что он что? меня со своим другом грабит, то ли Триксти какой-то, тоже со скином был Они меня грабят на 30 тысяч Я потом отхожу на дистанцию Начинаю его выслеживать Его я убиваю а, В переходе за ПУ Он прибегает Сам на говорил. крыше ПУ В видосах проверю, Он говорит. прибегает на крыше ПУ Я, поскольку я Окей. еще живой Я прихожу, чтобы Усмехнуться над его другом Которого уже посадили За попытку там кого-то ограбить Я пишу ему в чат сосат и убегаю и вижу оборачиваясь то что он смотрит конкретно на меня куда я ухожу а ухожу я в бедный район в бедном районе я постоянно держу оружие либо на предохранителе но в этом случае я его держал в полной готовности все это время когда я убегал в бедный район он смотрел за мной и только только я уже подходил к тоннелю он начал двигаться в мою сторону он шел не на расслабоне не на чили, как он тебе рассказывает, и это как раз таки есть вот в заблуждение, то что он якобы там случайно на меня наткнул. Он шел туда целенаправленно, чтобы найти меня. Шел он туда со своим знакомым, и они оба были без оружия какого-либо, а я в этот момент стоял с деглом. Вот в таком вот положении я его держал Это был не предохранитель И я просто стою в бедном районе Он решил меня раскачать за то, что Я вот держу оружие здесь Вот почему, уберите оружие и так далее Он, видя оружие у человека Все равно как бы не застремался Достать в ответ на это оружие свое Без разницы, какой там ствол и так далее, это вроде бы не предписано в правилах, он достает ствол, начинает меня качать за то, чтобы я убрал оружие, и начинает мне с какого-то хрена отсчитывать. Извините меня, конечно, но вооружен-то изначально был я, а не он. Почему я должен его, во-первых, слушать? Во-вторых, почему я должен убирать оружие просто так вот, потому что пришли какие-то два чела конкретно за мной до меня доебаться, чтобы я убрал его? Вполне себе очевидно, что меня опять будут пытаться грабить. Я беру его, в итоге убиваю. Потом меня, как бы, отправляет на спавн уже его друг, и мне тут же выдают наказание за ФРРП. Он подбегает, говорит, ну ты, типа, понял, переспрашивает у меня несколько раз, вот. Пока шла жалоба до того его прихода, он сидел тут, перековеркивал какие-то мои слова, пока я пишу в чат, там, насмехался, типа, ну ты давай пиши, пиши, у тебя все получится. Я, как бы, справлюсь и без твоей поддержки. Мне достаточно просто... Даже в чате было расписать все твои нарушения. Даже без включения войса уже нарушения Окей. подтвердились твои. Это получается а, бан. Смотри, Знаешь это... за что? Шесть пункт С совершил бан намеренно, чтобы испортить время провождения игрока на серваке. Он так или иначе запомнил, кто его убил, кто пришел угорать своего друга, который в тюрьме. Он побежал за этим человеком. Он спровоцировал эту ситуацию с «убери оружие 1, 2, 3». Он начал считает. Ну, он сделал все для того, чтобы перестрелка эта началась, и чтобы якобы вытянуть из меня нарушений и чтобы все-таки меня забанить. Это не бан по незнанию правил, это конкретно... Конкретно пункт С. Чтобы испортить время провождения игрока на сервере. Нет, я просто хотел, чтобы ты убрал оружие. Тебе надо было в этот момент хотеть просто развернуться и идти другой дорогой, либо просто обходить меня стороной, я тебе уже об этом говорил, и ты когда тут рассказывал, считай, как... ты говорил о том, то что вот, ты испугался, вдруг ты ненормальный, ну естественно, вдруг я ненормальный, что ты лезешь к челу, который вдруг, по твоему мнению, ненормальный, держит оружие на готове, что ты лезешь к нему, достаешь оружие перед ним и начинаешь качать его за это, вот, за админобус, где он пытался до последнего прикрывать друга, пока не понял то, что это я играю на фейке в самой первой ситуации, это тоже шейк. 0. А также он посмотрел тогда демку у своего друга и хотел уже выдвинуть, так скажем, наказание, не до конца нормально, не посмотрев демку он смотрел ее без звука. То есть ему друг показал демку такую, что вот я подхожу просто арестовываю. Бью шокером, арестовываю, просто до этого еще стою какое-то время якобы молча с оружием на него смотрю, а потом раз вдруг я его шокернул и арестовал. Он не мог нормально, понимаешь, жалобу эту разобрать. Он разбирал ее так, чтобы было все в пользу своего друга и сокланов, а не в пользу игрока, который реально может быть в чем-то виноват. Ну смотри, я в общем тебя понял, это получается у него 6.0 а за то, что он э, принялся клана и начал э, выгораживать его. Я правильно понял? Ну, не то, чтобы в не очереди. Типа он начал его На меня только ЖБ прилетела, он тут же ее принял. Вот И по факту, до того момента, пока он не понял, что я это я, он старался его выгаражить Потом вдруг, mm -hmm. потом yeah. вдруг, когда я ему все-таки начал уже более доступно объяснять то, что ты нормально демку посмотри, чем ты ее смотришь Он до этого пытался там выезжать на том, что вот у меня изменение голоса, потому что я 10-летний школьник какая вообще разница администратору вот именно до возраста игрока чью жалобу он разбирает или на кого он жалобу разбирает А ты еще сказал, если не ошибаюсь то что у него 6.9 если мне не послышалось а, да, 6.9 ага ну, в принципе, я понял. По словам вот этого игрока, у вас получается 6.0, 6.2 и 6.9. Он упорно до, до, самой, со своими... до самого конца жалоб. Не хотел выдавать наказание, потом я уже все-таки ему выдал, когда он догадался, что я это я на фейке. Вот. Так вот, ты со своими наказаниями согласен? Да снимайте. Все, я тогда сейчас напишу его якуту, кому-нибудь еще, чтобы... Пиздец эти, мне. ...все это выделили и сняли для тебя. А, так, ну, с этим я сейчас могу разобраться. Все, твои раз жалобы А, ну, давай. Удачи, а начиналось так красиво. Ну, я просто хуй знает, что-то добивался этим, начиналось так красиво. Я так и думал, что это горально или поздно произойдет. Ну, потому что посмотри, нужно относиться, с, относиться с ну, к системе да. одинаково. Нету человека, который выше или какой-то, который ниже, кого понимаешь где да, там другой человек нет ты также Арка. будешь например нарушать Но есть знаешь такой потенциал людей который он мой друг ему надо ему надо помочь да да да есть такое, да, есть такое. У -у -у. Да я не знаю, он что-то какой-то укол пытался сделать в сторону того, что там за экраном сидит с, гов... этим, с изменением голоса десятилетний ребенок. Ну, блядь, десятилетний ребенок будет куда лучше, в том плане, что он не будет вот так вот засаживать, пытаться и творить хуйню. Тем более, либо на жалобе, либо в РП. Он просто забьет хуй и пойдет играть дальше. Вот это отличие десятилетнего дефолтного школьника от тебя на делюксе. Смотри, перечисляем тогда нарушение для наказания, помимо снятия. Фиррп был попытка угу. переначить вот эту историю, типа они начали шли, вообще просто так на рандоме зашли где-то район Су. тоже 22. была. Подожди, не перебивай, пожалуйста, пусть человек договорится. Фиррп был помеха разборкам была в виде вот этого вот переначивания истории небольшого. Невыдача наказания тоже была, бан по ошибке тоже был, но за это а, уже чул. идет снятие. За это именно за вот... тоже, но это вот как это раз идет за счет касали... снятия. Остальное а. что у тебя начинается? А Слушай, а как ты вообще с ФРРП, типа из тех страшных, как ты говорил, как ты решился вот к челу подойти с оружием? Ты так бы делал бы в реальной жизни? Ой, а это что? А это ННРП. Ха, прикол. Нон-РП, помеха, ФРРП. Ага, подожди тут. Он же хотел, чтобы я нарушил. Он же хотел, чтобы я нарушил. Аввокация? 1.29, данное правило запрещает провоцировать игроков на преследование, нарушение правил, рейд или обыск любыми методами. Нарушение правил. Ты же знал, чем это кончится, потому что ты бежал за мной с самого начала и ты шел в мою сторону с самого начала. Одна целая, одна десятая плюс одна целая. Ну тут сколько уже? 4 РП правила? И еще три админских правила. Четыре? ты уже идет на массовый лапуз. Президент, блядь. На неделю. Неделя? Неделя. А где это вообще правила? Больше правил а, Это в основном Не пиздец. Это 1,24. 1,24. Я же говорю, мы никуда не спешим. Мы пока что все выясняем. А, это еще и, блядь, из-за этого выговор пиздец сверху. Ну, получается, неделя бана. Неделя бана и 5 часов. Соответ... А, ну да. В совокупности все правила это уже, да, МРБ, значит, неделя тут уже даже, тебе тут надо было тут уже даже это делать. тут уже даже, даже мордос который стал недавно на мо уже понял что там попахивать не тем что надо